Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы с вами проведем такой урок по регистрации в компанию MarketBot. Очень интересная компания, достойная. Я считаю, что тот, кто вникнет, поймет, просмотрит ролики соответствующие, проанализирует с удовольствием сюда зарегистрируется. Ну, давайте начнем. Значит, заходим по ссылке спонсора, в данном случае эта ссылка отправлена в Skype, вот, пожалуйста, нажимаете эту ссылочку, открывается у нас форма для входа, но э, регистрация, регистрироваться нужно для регистрации, нажать внизу, вот, э, у меня нет аккаунта, создать аккаунт, вот сюда, правильно, нажимаем. И заполняем все вот эти вот пункты именно на английском языке. На русском не пройдет регистрация. Только на английском. Обязательно проверяем код партнера. Вот по ссылочке последние вот эти вот сверху код партнера. Это окончание ссылки реферальной. Поэтому проверяйте, чтобы вы не ошиблись чтобы не получилось, что вы улетели к какому-то другому человеку. Обязательно проверяйте. Почту нужно обязательно рабочую. Почта нужна, чтобы она работала, не просто вымышленную. Пароль, обратите внимание, пароль нужно обязательно, одна должна быть заглавная буква, Должны быть прописные буквы и цифры. То есть заглавная буква обязательна, иначе не пройдет. Отлично. Зарегистрироваться нажимаем. Все отлично. Все у нас прошло, регистрация прошла. Вот, открывается у нас вот такой вот кабинет, это ENB сайт, вот смотрите, ENB Network, в поисковичке записано. Теперь смотрите, ничего здесь не нажимаете, ничего не делаете, просто нажимаете внизу, слева выход, выходите отсюда, правильно, выходим, и вообще закрываем полностью вот эту вкладочку браузере. Закрываем. Вот таким образом. Теперь идем на почту, которую мы указали. И проходим по ссылочке. Вот. Находим вот такую вот подтвердить вашу регистрацию. Нажимаете вот. Вот. Вот. Подтвердить email. Нажимаем кнопочку эту. И вот у нас открывается непосредственно кабинет сразу. Видите? Наш кабинет. Теперь уже он активирован. Вот теперь смотрите, вот здесь нам надо пройти. Первое, вот слева, первое, первый пункт это AI Market. маркетинг. Вот первый, самый первый верхний. Ага, вот этот правильно. Нажимаю. И переходим на вот этот сайтик. Вот тут мы нажимаем справа вверху, вот вход регистрации на эту кнопочку. Справа вверху. Вот сюда. Вот. А вот здесь мы нажимаем на мозги, вот на эти. Клевая крайняя кнопочка. Мозги. Вот эти вот, да. Вот это обязательно надо запомнить. Никуда, а именно сюда нажимать надо. Так. Вот у нас открывается, пожалуйста, нажимаете на ваш аккаунт, Лариса Базыр, вот сюда, да, и вводим свой пароль. Вот мы попадаем как раз вот на непосредственно в кабинет АИ маркетинг. Здесь два кабинета: ИНБ Network первый и второй вот этот кабинет. Так что вы имеете в виду, что здесь два и там свой функционал и нужно будет потом разобраться в нем. Есть дополнительные ролики, вы там поймете, все это просмотрите в роликах объяснения. Мы пока продолжаем регистрацию. Вот сюда вводим, вот где Алекс 300 написано логин свой который вы придумаете. Вот. И представится. Вот. Нас перебрасывают вот на такую вот страничку, где есть маркетинг. Вот, смотрите, открывается. Опустите, ниже, пожалуйста, вот ага. Вот Смотрите, там есть кнопочка. Но ни в коем случае нажимать ее не надо. Вот эту кнопочку Next. Надо сначала просмотреть ролик. Сначала и до конца. Если до конца не просмотрите, Next у вас не нажмется. Поэтому нажимайте и просматривайте. Три минуты. Три минуты ролик просматриваем. До конца. Запомните. Вот, все, ролик мы просмотрели. После этого нажимаем Next кнопочку, пожалуйста. Вот. Вот, а теперь, когда открылась возможность купить у нас рекламу, мы можем использовать вот этот самый предложенный нам э сертификат. Обязательно спрашивайте этот сертификат у вашего спонсора, кто вам дал ссылочку. Вот в данном случае я сбросил этот сертификат. Можно его копировать вот сначала. Вот он в скайпе. Скопируем его в скайпе. Пожалуйста. Это подарочный сертификат на 50 долларов. Вы получаете его в кредит, эти 50 долларов. Потом нужно будет вернуть. Вот, заходим опять на сайт. И нажимаем купить рекламу. Вот эту кнопочку. Да, да. Вот, теперь смотрите. Нам открывается функционал пополнения рекламы. Значит, нам нужно использовать вот этот подарочный э -э сертификат. Нажимаем, вот где выбрать способ оплаты, вот где Visa MasterCard написано, вот сюда, да, да, на эту галочку. Так. И выбираем подарочный сертификат. Написано вот там. Выбираем, нажимаем. Да-да. Да. Все. Сразу заполнилось. Вот сюда вставляем код, который скопировали. Вот сюда, в это окошечко да, правильно. Вот. И нажимаем пополнить. Все. Окей. Все, я вас поздравляю. Вы пополнили рекламный баланс, вот он, на 50 долларов. Теперь надо понимать, что активация этого рекламного баланса происходит в течение 24 часов. Может быстрее, но не позднее 24 часов. То есть, если вы зарегистрировались сегодня, то до завтра он уже будет активирован. Потом начнется работа, и буквально в течение, может быть, часов 8-10 вы уже получите какую-то рекламную кэшбэк по покупке каких-то товаров в магазинах. Вот сейчас можно нажать на мой робот, и там увидеть уже функционал, который ждет активации. Вот, пожалуйста, видите, вот мой робот, он выключен, вот вверху написано «выключен». Когда он активируется, будет написано «включено». И рекламный бюджет у вас будет, вот там справа, он будет уже, там будет 50 долларов. Понимаете? Вот таким образом. На этом все, вот вся регистрация заканчивается. Все остальное, все остальные разъяснения по кабинету и прочее, вы можете найти у меня на плейлисте. Ссылка на плейлист будет внизу под этим роликом, так же как и ссылка на регистрацию, по которой вы можете зарегистрироваться.